И где он? Ну, где он? Ну, я не мог снять. Шекон номер да, да ладно, да. как-то. Я ух, сина, высади. Куда он веришь ли? Я с вареном лично буду хорошо, когда разговаривать. Они работают. Хорошо. Хорошо. хорошо Угрозу свою можете, хорошо. В нетрезвом виде. Можете сейчас вообще общественном месте поехать в другое место. Давайте Хорошо. А что мне пробовать? Вроде Бога. Хорошо? В нетрезвом виде? С должностным лицом. Разговаривать не надо. 186 ю Хорошо? 186-ю. По 20-21. Нельзя в общественном месте появляться в нетрезвом виде. Хорошо? Сняли его сбоку, Сними. когда снимал его. Если? Да сейчас. Сняли? Вот, пассажира, не трезво сняли? Да а я отсюда? вас снимаю, вы да мне нравитесь очень вы сильно Скажите, откуда я могу знать, где вас номер? вот я откуда знаю, как да мы находимся на пассажире пост... Ну не я проверил документы и вышли Вон за мной вся толпа вышла с автобусом То есть камер я, нету я нигде? Я снимал номер, карман себе его положил Алло, Алло. дай мне ларю да Я просто спросил Ну я же вам открыл Полетят теперь. Okay,